Я повторяю, на моем канале действует конкурс. Найдите условия конкурса в предыдущих видео. И гребите бабло. Всем удачи и честного участия.